Всем привет. Сегодня uh, 26. Сегодня 26 мая и мы находимся на Дамлаташе. Суббота вечер. Очень много народу гуляет. Мы пришли смотреть на танцующих официантов. Вот тут бегают дети. На танцующих официантов сначала гуляем по Дамлаташу, а потом будет oh, шоу. Супер. ты. Yani bunaltmıyor. Oh, en güzel, en güzel yaz havası biliyor musun? Tam böyle bahar havası. Bunaltmıyor. Ama çok güzel bir hava var. Şeyifli abi oynuyorum. Hem de nasıl. Bir de denizden iyot kokusu geliyor. Deniz kokusu da geliyor. Oh, oh, mis. Mükemmel. Oh. Şöyle, Ortam oh. zaten güzel. Memleket zaten cennet. Ha, biz varız. Biz varız. Nuri. <gülüyor> Huriler yok. <gülüyor> i̇yi insanlar. Bak. Artık Türkiye'de iyi insanlar var. Tabii. İyi insanlar var. Друзья, гуляем мы по Адамлаташу, покажу вам, что здесь есть. Сначала покажу вам детский парк. <gülüyor> здесь очень классный большой детский парк с горками, с лесенками, со всякими лазалками. Здесь также есть туалет. Ну и, конечно же, качели. Как вы видите, сейчас очень много народу, очень много детей качаются, качаются, играют на качелях, развлекаются. В общем, это очень-очень популярный парк. Ссылку на этот парк оставлю на его местонахождение, оставлю в описании к этому видео. Находится он прямо на домлаташе. И, конечно же, на домлаташе есть... Улица искусств. Улица искусств. Где вы можете приобрести различные товары ручной работы. Например, можете приобрести вот такие вот красивые тыквы. Ламбола Ланека, да? Цена на лампу начинается от 50 лир и выше. Ну, очень красиво, кто мечтает, такие приемлемые цены здесь достаточно и просто потрясающий дизайн смотрим что здесь еще дальше здесь есть всякие вязаные товары, маленькие пинеточки для детишек кофты, шали очень много украшений ручной работы всякие сувениры расписные, сейчас очень популярны вот такие вот расписные камни Очень много товаров вязанных. бабулечки вяжут, и кстати эти товары достаточно дешевые, они недорогие. Вот такие вот тоже интересные, памятные сувениры из Алани можно приобрести. В общем, друзья, улица это очень длинная, здесь вы можете найти много всего интересного и красивого, например, вот такие вот украшения. Здравствуйте. И они достаточно. Здравствуйте. <свят> Есть также всякие расписные кувшины, что-то типа тарелок. Я иногда здесь покупаю. И раньше, раньше с мамой мы здесь покупали много разных вязанные куклы. И прям вот мастерицы сидят. И прям вот здесь вот, смотрите, вот так вот, вот, так вот делают украшения. Мирова. Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Ben şimdi şunların başka rengini yapacağım. Bunları yaptım. Şimdi de, ne yani, kadar sürecek bileklik. bu iş? Ya, bu iş çok uzun sürmez ama bazıları çok uzun Hı -hı. Mesela şunları yapmak daha uzun. Ne kadar yani, sürüyor? Yani şunu bir günde yapıyorum mesela. Ha. Ama bunu günde e, 7-8 tane yapabilirim. Hı hı. Şunu bir haftada yapıyorum. Bir haftada. Mesela ne kadar 10 o? Günde, 10 günde. O takım olarak şöyle 125 lira. 125 lira bir hafta çok güzel. Bir haftada Şu da uzun sürdü mesela. Çok kıskı. Çok kıskı. Başka neler? Şu uzun suluyor. Bunlar? Üzülerin Önce arkalarını yapıyorum. Ondan hı -hı. sonra üzerlerimi kristal işliyorum. Hı -hı. Ne doğru. kadar şu, bunlar şu mesela? hesap işi, şu 75, 75. lira. Yani, e, şu 85 lira, çok hesap işi. Bu da öyle, çok mesela hı. çok ince ince. Siz ince bu iş nerede öğrendiniz? Ben e, Halk Eğitim Merkezi'ne gittim. Ha, kurslar var belediye. Beş sene devam ettim kurslara. Aha, Hala devam edeceğim. <gülüyor> evet, Siz nereden? Sizin adı ne? Hale. Hale. Siz nereden Hale. geliyorsunuz? Biz burada yaşıyoruz. Burada yaşıyoruz. Evet. Televizyon mu? <gülüyor> Youtube. TV. YouTube. Нет, очень много спортивных площадок Вот вы видите, дети играют в настольный теннис, взрослые тоже. И здесь есть баскетбольная площадка. Надеюсь, что меня мячом не попадут. Ребята играют в баскетбол. И также рядом есть еще одна баскетбольная площадка. Также на Дамлаташе есть еще теннисный порт. Поэтому, если вы любите спорт, вы можете заниматься спортом на Домлаташе. Практически рядом пляжем, ну уже на пляже, да, есть вот такая вот детская площадка, и прямо рядом с ней есть спортивная площадка. Здесь можно заниматься спортом. Мы уже на пляже. На пляже, если народ или нет. Я отсюда не вижу. Но темно. И отсюда открывается, друзья потрясающий вид на Аланийскую крепость. И вот эти вот голубые огоньки, которые движутся, это канатная дорога. Поэтому если вы хотели знать, чем же народ занимается в Алании вечером, народ отдыхает, гуляет, занимается спортом, ну и, конечно же, сидит в кафе. Вот так вот, друзья, выглядит домлатаж вечером. Мы подошли уже к канатной дороге. Там Дали играет музыка из элит ресторана, куда мы пойдем смотреть сейчас шоу официантов. Ну а сейчас идем к канатной дороге. Покажу вам и посмотрю, какие там цены продают кукурузу и вот так вот красиво здесь подсвечены кабинки на которых вы можете прокатиться наверх на крепость сейчас народу не очень много потому что канатка скоро уже закрывается проехаться на канатной дороге стоит 18 лет туда и обратно одна в одну сторону 10 и для детей 8 лет работа из детей 30 до 20 лет да, поэтому да, приходите да, и не да, не не также на дом есть так называемая мухапетсо как улица для разговоров как ее эм, назвали мухапет означает разговор беседа и здесь есть вот такие вот, очень такая компактная, красивая улочка. И здесь есть вот такие вот небольшие ресторанчики, где народ отдыхает. Красивые фонарики. Очень здесь уютненько все и красиво. Ну, как Айхан сказал, что раньше эта улица была намного интереснее Здесь были только бары и разные маленькие кафешки Сейчас здесь и агентство недвижимости, в общем, все подряд Но все равно заходите сюда, загляните, здесь очень уютно Вот такие вот здесь красивые парки на Дом Посмотрите, какие огромные-огромные пальмы Просто супер, огромные, массивные. Ну и, конечно же, канатная дорога. Прям над нами. Очень красиво, конечно, подсвечены все эти кабинки канатной дороги. Здорово, такие фонарики катаются по небу. Прям можно любоваться и не любоваться. Я уже практически дошла до пещеры. На небе луна. Фонарики. Ну и конечно же канатная дорога. Сейчас здесь все выглядит пустынно. Народу нет. Но очень красиво, светло. Можно гулять хоть до утра. Все здесь освещается. Деревья подсвечены. И сейчас. Давайте быстро-быстро-быстро дойдем быстро, быстро с вами до пляжа. Конечно же, на пляже мы ничего не увидим, потому что темно, но на камере это, конечно, не очень видно, но вот видите, тоже весь ресторан, видна крепость. Все очень красиво подсвечено и, как я уже сказала, можно гулять до самого утра. Посмотрите, какие здесь просто потрясающие пальмы. Друзья, Алания, Алания – это просто что-то волшебное. Те, кто здесь никогда не был, приезжайте. Ну а те, кто был, конечно же. Вас... Мы больше не Эй, что ты